У меня. Так, меня зовут Алена, мне 52 года, бабушка пятерых внуков. В течение, наверное, после 30 лет, в течение более 10 лет я страдала, действительно страдала гипертонией. И в 2012 году, когда уже было мне чуть больше 40, состояние мое совсем стало плохим, тяжелым, можно сказать. То есть когда у меня. Гипертония начала так, по-русски сказать, долбить меня. да? Давление поднималось 220-250 единиц. Кто гипертоник, кто знает, что это очень тяжелое состояние. И у меня давление могло повышаться ровно, вот на ровном месте, без всяких провокаций. Оно мне повышалось по 10-12 по раз в сутки. Я, конечно... Вот эти 13 лет я пила таблетки. И на фоне принятия вот этих таблеток у меня все равно все выше, выше и выше поднималось вот это давление. Мне пришлось бросить работу за год до пенсии. И вот в этот момент, когда был самый тяжелый момент, когда я уже почернела, когда я за две недели потеряла один с половиной килограмм, когда я не могла кушать, когда я теряла сознание в автобусе, Руки, руки, ноги были ватные, голова кружения сильное была, тахикардия такая была, что мне кажется, сердце вот тут каталог в этот момент мне попалась моя волшебница, это любовь Фетальна Байгузина. Спасибо вам огромное. Она мне рассказала про этот продукт. Про все вот эти продукты. Но самое главное, она тогда сказала слова, «Алена, пей будешь жить. Пей вот эти продукты, будешь жить». И мне больше даже, вот знаете, вот даже сомневаться даже я ни сколько, ни секунды не стала. Я сразу приобрела весь пакет продукции, начала пить. Через три недели на фоне приема продукции у меня первое, что ушло, это ушла отдышка которая меня много лет мучила. Я была молодая, но я была с одышкой. У меня ушли головокружения, ушли вот эти слабые состояния, начала уже ходить. Через полгода я ушла от таблеток совсем. То есть в течение семи лет, семи с половиной уже лет я не принимаю таблетки э, от давления, я не принимаю любые другие таблетки. У нас нет дома таблеток вообще. Есть йод зеленка, ну так Вот, вот. потом э, именно по моей семье очень много. То есть о здоровье себя я естественно начала оздоравливать свою семью. Я сейчас не буду э, подробно рассказывать, очень кратенько. Перечисляю. Бесплодие женское. Опухоль в матке, многочисленные опухоли. Ушли, ой, как они, спайки называются, да? Спайки в кишечнике, спайки в матке. А, аллергия на холод была очень дикая до отека Клинки. Можно ну, еще долго-долго перечислять. Мы тут еще Плак, желающих Privator. много. Давайте <плак>. с вас Ave, начнем. Мне 50 лет, 49,5 из которых я долбил в свой организм как можно. Заработал по состоянию на июнь месяц кучу болячек. Это и таких и позвоночная грыжа, камень в почке. Медики наши чудесники, они сказали, его привыкайте, это пожизненно. Камень растите, вскрываем, вытащим. Ну и вообще таких вариантов куча. Вот. В июне месяце Татьяна Григорьевна, подлин, спасибо. Я громаднейшую познакомила нас с компанией, с чудным прибором БМ. И вот на сегодняшний день я бегаю, я хожу на охоту, я не задыхаюсь, никаких болей позвоночники, Про сердце я вообще забыл. Ну, в общем, должно быть на месте. Вот. Так что это очень... Друг да, у меня был друг в детство, одноклассник. Есть, слава Богу. У него был дичайший полетый. Каждую весьма осенью он в больнице это стабильно. Осенью мы с женой поехали, сделали ему 9, по-моему, массажей. До сих пор работает как заведенный. Вот. Так что всем советую. Спасибо компании Фуково, спасибо отдельной судьям Григорьевна Козлане. Мы всегда будем оставаться с компанией. Отлично, ребята, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Наталья, 49 лет. По состоянию здоровья на июнь месяц, а, очень сильная аллергия на все растения, а, гипертония, сахарный диабет, а, почки. Как сказал мой муж, <laughs> медики готовили очень хорошо. Три пожизненные услышала, гипертония пожизненно почки пожизненно Сахар пожизненно, да. пейте с удовольствием. Угу. А, на последнее время диабет, ну, будем надеяться, что попрощались мы с ним. Гипертония ушла почти. Бывает иногда так, понирвничаешь, подскочить, но не критично давление уже теперь. Типа. А, почки где-то есть. Работает нормально. По семье у нас в прошлом году старшую дочь увозили с шоком. Анафилактический шок. Была клиническая смерть. Спасибо врачам спасли. На что? На укус пчелы. А нынче за лето два раза кусала ее пчела. Первый раз просто почесались мы. От ездили, съездили, но сказали, что нынче на удивление у вас э, по типу шока не прошло, у вас просто крапивница. То есть дочь употребляет продукцию да, нашу, да? да? Да, и мы пользуемся бымом, когда они приезжают сейчас на выходные. А второй раз ровно через неделю ее кусает пчела, и у нас нету даже крапивницы. А маленькие у нас двое. Не уследишь, они и две порции примут, не санкционировано. Но, слава богу, вот зимы прошло, у нас даже нет соплей. Чет где заш зашвыркали, мы сывороткой побрызгали все носы, и все у нас замечательно. Спасибо компании «Фухолл», спасибо Татьяне Григорьевне, что наставила на путь истинный очень счастливы, и будем поддерживать свое здоровье и, свое, и здоровье своих родных и близких, и друзей. будь здоровы, Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 37 лет. С детства у меня такое заболевание, как почтный, хронический пилонефрит был. И она ну, уже к 35 годам развилась почечная недостаточность, в четвертой степени. В общем, я, можно сказать, находилась между небом и землей. Врачи мне порекомендовали кемодиализ, сказали, что ты долго не проживешь. В общем, оставалось мне буквально там, не знаю, сколько жить. В общем, срок поставили маленький. Ну вот я уже третий год. Жива здоровья, слава Богу. Не на гемодиализе, да? Не на гемодиализе, да, слава Богу. Спасибо большое Зоя Николаевна, Любовь Витальевна. Вообще компания чудесная, приходите, не пожалеете. Вот на себе испробовала, семья моя тоже пользуется продукцией. В общем, Бэм чудесная тоже, чудеса творит. В общем, все хорошо, замечательно, я жива, здоровая, счастливая. Спасибо всем. Спасибо. Так, ну, меня зовут Татьяна, мне 44 года. Я, пожалуй, самый молодой компаньон, так сказать. вторую неделю все в компании. Да, спасибо. Ну, спасибо. Я, спасибо. Значит, У меня была травма позвоночника после аварии. Как бы, ну, так, я конечно двигалась, бегала, все это прекрасно, но по утрам вставать это было что-то. Пока ты с постями встанешь, расходишься час-два, потом уже можно двигаться нормально. После двух сеансов массажа я забыла, что такое выползать из кровати теперь я в свои годы, как <laughs> как положено, выскакиваю оттуда и передвигаюсь вполне себе нормально. И вообще, э, так как я мама пятерых детей, и прожить а, долго и счастливо, yeah. yeah. и думаю, yeah. что компания Фукоу мне yeah. в этом поможет. Всех yeah. приглашают к нам. Спасибо. Yeah. У нас продукция творит чудеса и в очень короткие сроки. И мы убеждаемся это с каждым новым партнером. Здравствуйте, я тоже недавно в компании, три недели, я партнер. В компанию я шла долго. Я фармацевт с 40-летним стажем, мне 59 лет. И, конечно, нажила много болячек. Очень много было сомнений, потому что я, сами знаете, медик. Медики трудные идут в другому лечению. Но так как у меня, как у всех медиков, наверное, особенно фармацестов, аллергия абсолютно на все на продукты, на многие ну, травы, и на очень много других заболеваний, кости, потому что постоянно на ногах работала потом нервные заболевания, началась депрессия после ухода мужа. И я приняла решение, что мне нужно что-то менять в своей жизни. этим решением меня протолкнуло непосредственно ну, моя сестра, ее здесь нету, Наталья, и ну, ее.. Да? Она уехала? Она уехала да? просто. Приедет. Любовь Байбузина, конечно, в первую очередь меня уговорила, уговорила, но убедила, можно сказать, что Галя, тебя надо идти к нам. Я пошла, я не пожалела, я благодарна компании. Я ну, Самое главное, у меня шла депрессия и ушли боли. Я стала более спокойна внутри снаружи, и позитив появился. Я стала улыбаться, не заметили. Всех приглашаем в компанию. Это супер. Ура! Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Мне 66 лет. Ну, в компании мы с женой уже седьмой год, честно говоря. И многие говорят, что в компанию пришли за здоровьем но, честно говоря, я в компанию пришел, как говорится, следом за женой пусть не совсем за со здоровьем, потому что мы, мужчины, действительно все скептики и ничему не верим вот. но все-таки действительно пришлось поверить, когда я послушал, какие результаты уже людей здесь происходят да, и принял решение тоже употреблять эту замечательную продукцию к тому времени, это как раз уже подходил пенсионный возраст у меня были проблемы с поясницей, шейный хондроз. Новички, вы просто не сомневаетесь. Действительно, компания замечательная. В ней не только продукция замечательная, кроме материала, поясади вообще замечательные, ребята. Это где-то что-то заболело, одел его, можешь с ним вместе работать, у тебя все проблемы уходят. Так что приглашаю всех сюда. Не сомневайтесь, все будет хорошо Спасибо. в вашем доме. Спасибо. водителем КамАЗа. От этого у него вот эти болячки и появились. Но я думаю, что ни, ни один мужчина не застрахован от таких заболеваний, как заболевания спины. Правильно? Поэтому наши пояса, наш биоэнергомассажер очень хорошо помогает при таких заболеваниях. Именно костного аппарата. Я Галина, мне 64 года. В компании я состою уже 4 года, и за этот период я полностью восстановила свое здоровье. Также я восстанавливаю здоровье своему мужу, помогаю. Эта продукция действительно помогает. И Я попробовала, и она действительно... У меня на втором месяце ушли шпоры. У меня, я не могла на пятки наступать, у меня были шпоры, я много... Я сама медицинский работник. У меня было много проблем, когда я вышла на пенсию. У меня была гипертония, хронический обструктивный бронхит, я задыхалась, у меня и была стенокардия, гипозные изменения печени, поджелудочной железы, дисбактериоз кишечника. Я на году могла 4-5 раз проболеть простудными заболеваниями. Сейчас за эти 4 года я ни разу не болела. Вот сейчас я здоровый человек. И в 64 года я себя чувствую прекрасно. Ну а муж у меня, он перенес тяжелую операцию, ну и вместе с тем он пропивает, когда я ему даю эти продукты. И он сейчас все равно работает. Он работает музыкантом, но все равно это же надо в гармонию тянуть и репетиции проводить. Ну вот он работает все равно. Да, скажите, сколько вы в весе потеряли? А, моей продукции? Еще я была 108 килограмм 4 года назад, а сейчас я 83.